Я приветствую вас и я в городе владимире это один из самых старых городов россии ему уже около тысячи лет по возрасту он даже старше москвы ну что давайте покажу что я здесь увидел на что обратил внимание выпуск получился насыщенным поэтому досмотрите до конца я думаю вам понравится на одном из домов можно увидеть грустного льва вообще изображение грустных животных в владимире встречается частенько я вам их еще покажу таможенный столб там есть информационная табличка но в принципе ответа на вопрос что он здесь делает она не дала. Но зато написано, какой таможенный орган очень важный, вечереет, но красиво. Видите, друзья, какой ровный покрашенный бордюр. Ну а дальше, как говорится, не наша территория. Во Владимире я остановился в гостинице, которая находится в капитальном таком здании советской постройки. И сейчас я покажу вам несколько, скажем так, интересных элементов интерьера советского периода. Во-первых, посмотрите на этот замечательный кодовый замок. Я думаю, многие даже не знали, а кто-то, может быть, забыл, что в Советском Союзе были вот такие замки. Причем, я уверен, он до сих пор работает. Судя по стертым клавишам, есть семерка в кодировке. То есть он не электрический а механический поэтому я думаю прослужит еще долго также в советском союзе было распространено с распространена такая мозаика из цветного стекла действительно выглядит очень интересно сейчас так уже люди не заморачиваются то есть сейчас проще уже что-то напечатать раскрасить а тогда действительно из стеклышек цветных вырезали, набирали и получилось очень так своеобразно и красиво. Можете посмотреть. И еще одна мозаика. То есть было свое понимание красоты, эстетики. А это к вопросу о животных о львах со странными лицами и обратите внимание какая батарея насколько монументальное сооружение я такого радиатора не видел на болтах теплый смотрите я думаю еще лет сто проработает Друзья, в целом Владимир производит очень приятное впечатление. То есть Здесь интересные старые строения. А я еще нашел настоящую, дореволюционную колонку. Механизм простой, надежный, и она еще работает. Со скрипом, правда, но можно добиться желаемого. Вроде говорят, вода питьевая. Но я не проверял. Вообще, тема воды и насосов во Владимире развита. В общем, если этот насос покачать, то из шланга того товарища, ну, я имею в виду памятник, течет вода. Ну и рядом пожарная часть, очень знаменательно. А вот памятник без людей, чтобы вы понимали. И, в принципе, я думаю, очень много людей задний качает этот насос. Вода течет. Всем здорово. Ну, особого большого смысла я не вижу, но как развлечение для туристов. Почему нет? И да, я не ошибся. Вот еще одна колонка. Судя по лужам, вполне рабочая. А здесь, кстати, можете посмотреть рос дуб я так понимаю он раскололся его обвязали цепью для того чтобы дальше он не раскалывался ну и сразу все помнят народные сказки быстро облагородили это дело и стало это местом для туристов не знаю, то ли действительно дуб раскололся, то ли просто на него повесили цепь но кот теперь здесь есть и не могу не поделиться этим красивым закатом ну и к теме насосов, воды и так далее, вот знаменитая водонапорная башня в нее я попаду уже завтра потому что сейчас уже вечер она уже закрыта а вот водонапорная башня, в которую вчера мы не попали, но сегодня я туда попаду. Построена она в 1912 году. Архитектор был немец, поэтому здание в таком немецком стиле Заложила основу водопровода. То есть, когда встал вопрос о создании водопровода, эта башня эту проблему решила. Так, в водонапорной башне есть экспозиция, я сейчас поднимусь наверх. Ну, примерно так выглядел старый Владимир. Ведомости. А здесь вы можете посмотреть, застраховано страховое общество. То есть уже в 1800 каких-то годах можно было страховать грузы, жизнь. Я вам скажу, даже больше. Люди тогда уже и банкротились, в частности купечество. Те, кто занимался торговыми делами, даже уже тогда была процедура банкротства. Винтовая лестница на самый верх. Сейчас мы по ней пойдем. Всегда любил так подойти к экскурсоводу и чуть-чуть послушать интересную информацию. А вот на этой ветре а, мы с вами как раз подходим к купеческому делу. И, а, скажем так, все-таки основное свое а, имущество хранили люди а, у себя под надзором. А, как раз как в их бесплатных помещениях, обязательно если у тебя есть села, то там все было застраховано, и вот эти ключи, это не патахурия, они действительно так выглядят, или вот на рубеже веков могли выглядеть вот как раз а, ключи от каких-нибудь солидных а, замков. А, здесь же мы с вами можем видеть гири, да? Почему приказчики шли в основном молодые люди? Вот это вот двухпутовое... А, вот... Обратите внимание, класс церковно-приходской школы, девочек нет. Девочки образования не получали. Обратите внимание, брачная газета. Тиндер того времени. Очень интересные объявления. Молодой, красивый, 28 лет. Желаю начать переписку с красивой барышней или вдовой с целью брака. Пожалуйста. Кто ищет только верную, глубокую, преданную любовь, кто ищет одинокую, чуткую и страдавшуюся душу, отзовитесь. Брак при симпатии. Не все так просто. Нужна сваха. Кстати. Также было популярное объявление такого характера. Искали конкретно сваху. А вот смотрите, презентация. Не стара, не дурна, не глупа, жизнерадостна, не бедна. Здоровая. Откликнись, муж, друг, не богатый, незнатный. Лишь молодой, статный, музыкальный. Пожалуйста. Серьезное объявление. А вот следствие того времени, то есть вот так вот шились дела, расследовались за таким столом, такие наручники использовались. Внутри они, кстати, я так смотрю, прорезиненные даже. Сейчас, насколько я знаю, резинок нет. И вот вид с башни. Как и обещал, на замечательный город владимир который оставляет очень приятное впечатление и честно говоря два дня даже маловато для того чтобы полностью этот город изучить есть очень много мест куда заехать просто не успел и вот кстати как я вам и говорил еще один дом и первый этаж каменный, второй уже деревянный. Ну, за моей спиной водонапорная башня. Честно говоря, экспозиция там больше посвящена э, старому городу Владимир, что, в принципе, тоже интересно. Про саму водонапорную башню там не так много информации. Но, тем не менее, не жалею, что посетил. Магазин Букинист, рекомендовали мне в него зайти, находится в центре Давайте посмотрим, что там такое Кстати, в центре города находится очень интересный магазин Букинист С достаточно забавной, редкой подборкой литературной Конечно, времени здесь нужно потратить изрядно Много советской литературы, но это того стоит. Если бы было чуть побольше у меня времени, я бы конечно пожалуйста бизнес здесь побродил более детально. вот еще одна местная достопримечательность владелец дома явно большой фанат средних веков. здесь и доспехи здесь и барельефы и колонны и гербы все по высшему разряду вот так вот ну я так понимаю это частный дом поэтому войти внутрь мы не можем можем только полюбоваться со стороны Друзья, перед вами центр классической музыки города Владимира. Но показать я это здание вам хотел вовсе не поэтому. А заинтересовали меня окна в подвалах. Вот скажите, кто разбирается в этом? Зачем в подвалах делали раньше окна? Какой в этом был практический смысл? На самом деле во Владимире, в центре, по крайней мере, очень много старых домов действительно их сохранили это здорово и кстати только во Владимире я видел вот такую вот композицию деревянных и каменных домов я вам еще покажу много таких примеров, но ну, вот можете обратить внимание, когда первый этаж каменный второй деревянный друзья, ну и как как настоящий адвокат я мог не снять знаменитый Владимирский Централ тюрьма изначально строилась для особо опасных преступников Здесь сидели в свое время Василий Сталин, Фрунзе.